всем привет с вами я лентяй звукой 1337 сегодня мы с вами играем в Geometry Dash. вот а почему лентяй потому что я уже целых почти э, две недели я уже не выпускал ролики из-за моей болезни я очень сильно заболел я уже два раза болею по уже зима у нас плюс у нас минус 14 снегом дофигища так что пришел уже школу думаю вас порадовать новым видео и все давайте переходим к уровням так в общем первым на сегодня у нас уровень вот шити да я знаю я очень люблю серкулс уровни то есть там все нк уровни я очень сильно люблю и вот я его уже прошел недавно вот у меня на нем сколько попыток это его копия но половина объектов у него убрана вот. То есть как бы, если так сказать, то простой НК, только с убранными всякими фигнями. Я его, по-моему, уже точно не помню, в какой серии, но пытался пройти. Вот. И у меня не получалось. Ну, блин, вот, ладно, первая попытка у нас не получилась. 5-6 лайков, и у меня как бы. Совсем появляется, то есть появляется у меня мотивации чуть-чуть делать для вас ролики. Но, конечно же, я не сяду и не сделаю сразу же для вас ролик. Потому что я такой человек, который видит, типа, что лайки набираются, типа, о, типа сяду куда-нибудь сделаю видео. но блин, типа. Но не сегодня. И так вот я продолжаю говорить себе очень много раз. Типа, не сегодня, не сегодня. В общем, подошли уже к волне. Ну, в общем... Как вы поняли, я еще поиграл в нем. Четыре попытки не прошел, я к нему вернусь в конце. Опа, я тут дошел для себя левел новый. Level. Ну, неплохо, знаете. Я помню, как я в него играл. Я даже, мне кажется, его, мне его придется пройти на практике, потому что... Ну, я не знаю про Дулеев. Давайте я его по пройду в практике и продолжу. Да, уровень, конечно, очень трудный. Мне кажется, да я даже опять его не пройду. Ну, хуже уже не будет. бац, бац, бац, бац, бац, Брить, бац, бац, бац, Короче, братан, извини, но <служие> очень для меня сложный уровень. Я ему уже повлипил <служие> Короче, я возвращаюсь к инсергусу, потому что мне сейчас уже надо скоро уходить. Мне надо попытаться его хотя бы пройти быстренькому и все, и закончить на этом, потому что у меня сейчас очень мало уже времени остается. Мне надо ровно в два уже уходить. А сейчас уже без 10.2. Я очень сильно надеюсь, что я его пройду очень быстро. Не буду на тупых местах нигде фейлиться. Теперь вот на этом. Очень сильно надеюсь, что я его сейчас очень просто быстро должен пройти. Шума, Я его прошел. Вот, не знаю, верить, верить вам или нет. Фидера ответ. Ну, я его прошел сейчас с первой попытки. Вот, пожалуйста. Всем доказано минута 38. Так, ну и все, с вами я был Зуко 1337. Еще раз повторюсь, извините меня, пожалуйста, что у меня не было так долго роликов. Вот. И эта серия, в общем, у нас подходит к концу. Всем удачи, всем пока. Также не забывайте для меня делать уровни.